Бля, мне даже их жалко. Ох, нихуя себе. Это из-за меня все таким становится? Ебать. Мы всегда будем вместе. Вот это и вели Воу, воу, воу, воу, воу. Бля, так у нас там не просто корабль, у нас там целый комплекс был Но это Мия Но Мия, я так понимаю, не может умереть, потому что она теперь мегамицели, гриб Ну, уже нет, ну тогда, да Бля, нихуя себе запутанная история Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Exclusive Games Мы продолжаем с вами играть Resident Evil 7 Biohazard У нас новая серия, следующая серия, я не знаю Финальная, не нефинальное Мы здесь уже играем за Мию. Мы попали на корабль. Мы с нам сбежали. Но у нас какая-то херня. Это королев под Пол Фицджеральд. Джованни Финетти, Кларк Уорш, Джейн Чалмерс. Никаких знакомых фамилий нету. И, короче... О, блядь, дебил. Должно быть, он от чего-то прятался. Но спрятаться не смог. Она мне не дощет Кто-то бегает, слышу Короче И мы думали, что мы с Итаном спаслись Но мы не спаслись И где ИТОН? Мы тоже не знаем, потому что его утянуло черное блядство Короче, сейчас будем думать, что делать Куда идти, как проходить я не знаю, насколько тут много осталось. Ух ты, нихуя. Насколько много нам осталось пройти. Но. Смотри, свет до сих пор работает в некоторых местах. Мне кажется, мне очень прям вот кажется. Я прям чувствую. Здесь тоже, кстати, эти грибы и плесень. Ох, ебать. Что вспомнила что-то такое yeah. я так понимаю это девочка что-то вроде элис правильно тоже это вирус Ну мы хорошо знакомы с историей обитель зла как минимум с кинематографической историей, точно знакомы и там, получается, Элис была тоже Т-вирусом. То есть, созданная полностью Т-вирусом. Э -э клонирована. И в нее была введена... Вот эта вот вся хиро хиро хироб... Поэтому, в теории, эта девочка такая же. Они ее по-моему как нас... ты нас искала что мы будем семьей что ты такое говоришь ты сказала короче и вот надо я устала ждать травичка а я никак не могу его поломать, да? Окей, а если здесь сейчас будут эти? Он уже здесь. Грибы эти, блядь. Эпоксид. бутылка которую обнаружили в кармане и 001 а как мне с ними сражаться у меня нету ничего ну, я подобрал кстати пули патроны для пулемета Ебать! бежать бежать бежать бежать Сука, там еще один. Сука, что делать? Там еще один. Ну, пошли прям на него. Мне нужен придохливый вот этот. А куда он делся? Блять, какое напряжение! Открывай нахуй! Бля, бля, бля, бля, бля, бля, мне идти ну что кто меня напугает а вот он сидит Watch. смотри What? зачем What? What? Ты должна вспомнить это для того чтобы мы стали семьей Я так понимаю, они, скорее всего, на меня не нападали бы, они бы просто меня загнали сюда, то есть, ну, направление того, куда идти. Кабина Мия Винтерс. Алан, твое состояние ухудшается. Наверное, она заразила меня при нападении. Меня все равно уже не вылечить. Смотри, часы, как у на Так мне и надо, это я виноват, что она сбежала. Yeah. Да, это ты виноват. Но это не значит, что тебе позволено умереть. Did... Она не нападала на тебя? The... Это часть ее внутренней привязанности. Наверное, мне все это не снится. Here. Вот, в нем образцы ее тканей. Найди find... ее и все исправь. Окей, Эви. Окей, где ты? Okay. Эви, Эвилина, точно, ее зовут Эвилина. Давай монетку возьмем. Так, закрыть. А что за ящик? А, так он уже пустой. Смотри, вот теперь у нас есть и пулемет. Это бизон! Так, я прочитаю. А, с собой забрать нельзя. А, директор Аландроуня, Пекунья. А Мия Уинтерс. Последний отчет и указано то, что Эвелина останется на том же месте. Ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому прощаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение с для особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте правила. В избежание подозрений постоянно видите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддерживайте жизненные показатель с помощью кодекса Динома. При критическом срыве миссии уничтожьте велину Я говорю вам, это все похоже на... Похоже на этот... Эти числа показывают расстояние до цели. Это все... Ага, Она там. Это все очень похоже на... Как его? Обитель зла, который Revelation назывался. Вот прям очень похоже. Так, там травичка. Там какие-то психотропы собрали. Ага, что-то нужно будет поставить. скорее всего с этой вход стороны. Так, и здесь что-то надо поставить. У меня этого нету. Вот здесь. Нет, здесь ее нет. Ладно, куда она могла деться? Ебать. Еще патроны. Здесь ничего. Так, туда я не попаду. Но это все дело рук Заперта Заперто с другой стороны. Но она как раз там. Так, 64 плюс 80. В принципе... Зачем мне подниматься? Мне не надо подниматься. Или надо. Так я там был. Блять. Ладно. Небольшого кругаля навернул. Еще патроны. Подожди, тогда где она? Хорошо. Так, здесь в каютах ничего нету. Значит, мне нужен лифт. Так я все проверил. Ну-ка. Э -э, карта. Там он заблокировано. В ту дверь я тоже не могу проникнуть. Возможно, где-то какая-то горелка есть. Что у меня в инвентаре? Бутылка? Пищевые добавки? В общем-то, ничего такого. Эта дверь заперта. Так, так. Стоит дверью, непонятно, но я не могу в нее залезть. Да, я туда не могу забраться Так, я проверил весь этаж Какая-то беготня непонятная мне Суета суетная Что сюда надо поставить? Ладно, возможно, я что-то упускаю здесь. Возможно, я что-то упускаю здесь. Потому что там я был прям близко к ней. Вот здесь. Видишь, 8. Все, вот она прям вот тут вот. Вот, и туда. Вот, как будто она вон там, за дверью. Но та дверь заперта. Я не могу в нее попасть никак. Вот она здесь, скорее всего, находится. Какой-то из этих комнат. Блядь, что за дебильные задачки? Какой-нибудь ключ есть? в ящике точно ничего нет. Я ничего не понимаю. Ладно, давай-ка еще раз я наверну кружочек. Буду искать, куда зайти. Потому что я просто бессмысленно бегаю. Скорее всего, что-то здесь, и это надо найти. Сто процентов. Ну, блять. Кто бы сомневался? рвота слишком мобильная для ее масса тела. Oh, вот повезло. таким мы еще насмотримся все мерзких друзей. Надо срочно ее найти. Ситуация выходит из-под контроля. Согласна. Куда теперь? А как на часы посмотреть? Я думаю, мы весь Таша смотрели, правильно? Думаю, весь. Теперь можно к лифту возвращаться. Бля. Вот. Блядь, какая перезарядка, Зая! Ах ты, сука! Пистолета хватает 5 вы... Там, ну, три 5 выстрела Вот была Эвелина Заебись, она уехала Класс Блядь Бежим, бежим, бежим, бежим. Сука. Откуда ты вылез, блядь? Ну, нам походу на S2, правильно? Да. Ну, уменьшается расстояние. Скорее всего, она где-то здесь. Успел Сука Я так бездарно трачу некоторые патроны А мне есть чем полечиться? А мне нечем полечиться По-моему я только наоборот удаляюсь от нее теперь приближаюсь к ней я что-то подобрал взрывчатка здесь патронов о Хорошо. А он прям ко мне идет, да? Ну иди сюда Так, сейчас я более-менее нормально отстрелялся Не поконченному. И надеюсь я бегу за ней правильно никуда попала. Да, вроде бы правильно. Я думаю, утопить бы ее точно не получилось, Евелину. Правильно? Эпоксид! Который мне нахуй не нужен теперь. Бля, сейчас что-то будет. Нет. Карозиное вещество. Я так понял, это в замки заливается. Правильно? Здарова, проститутки! Конечно, сержусь, блядь! Я не хочу больше жить в лаборатории. Где ты, Эви? Она уже не здесь, правильно? Вон она. Ну. ну и что? Блять. Ты сам там как? Лучше беспокоиться о том, как вернуть Эвелину. Да, блять. я мне это помогло как бросить нахуй 4 патрона осталось это бомба с дистанционным управлением я думал это граната которую бросать надо так мне еще есть заливай так что-то есть полезное приятное патроны Пошел экшен. Пошла жара! Так, у меня есть хилка с эпоксидкой. Могу сделать. Так, ну она убегает от меня. Опа. Патрончики. Как-то я пропустил их. Травушку пропустил. Так, ну... Еб мать Сука Ссаные грибы, блять Жив, блядь? Ты что, у делаешь? Зейби, я сейчас непонятно откуда, блять, начну. Yes, так, этот разговор really has... мы слышали She's уже? Okay. Ладно Все, я их быстро от чипа блядь Погнали дальше Я не могу понять, откуда пожар начался Блядь, опять она от меня убежала Но да, серчинг Она на третье уехала А на третьем этаже заходи третий я точно увидел там тем более у нас и выбора особо не было мы могли только нажать на третий на то даже где мы находились твою мать давай давай давай мия А мы на этом этаже были? А, да, это наш третий этаж. Ну что, погнали. Я думаю, здесь их еще нету или уже есть? Заливай. Бомбочки это хорошо. ААААА -а -а, блять ебаны в рот блять дебил сука тварь ебучая опять бомбочки Придется так пить Здесь нету? Сколько патронов Теперь сюда можно зайти? А если я взорву это нахуй? Не, нельзя Эпоксид! И не здесь, значит, наверное, она у Алана Я только зря Кругали наворачиваю Потому что она у Алана У Алана сидит Давай Давай, блядь, вылазь, я слышу тебя Вот, блин наверху Alan? Alan, алана уже нету мне так кажется. 5 и сохранений нету а как попасть наверх? вон, дверь есть. А, я знаю, как попасть. Я знаю, как попасть. Там есть окно. Эвелина наверху. Сука, только появитесь, блядь. Смотри, как спрятали эпоксидку. Тут проститутки. Там еще что-то есть. А что я в раковину не посмотрел раньше? Травичка! А травичка с эпоксидкой это что? Это лекарство. Здесь Нинько. Вон окно, через которое можно пролезть. Так, я, наверное, возьму в руки гранаты, блядь. Потому что, ну их нахуй. Так, Эвелина наверху. Давай, я, я по, по этому, по, по окружности буду проходить, потому что, ну вас нахуй. Бля, ничего не видно. Подожди, тут что-то может быть. Почему я так спокойно просто прошел вот здесь? Ладно, ничего нету. Вот, Алан. Как ты сюда попал? Где Эви? Она пошла в разнос. Без лечения состояние ухудшается. Что ж, да даже хорошо, что я умираю. Не говори так. Она тебе доверяет. Это маленькая сучка никогда. Нет, Эви, я не так хотел тебя назвать, Эви. Она пытается починить тебя, сопротивляйся. Эвелина, перестань сейчас же. А вот и Эвилина. И с нами она сделала то же самое, получается. То есть мы заражены. Но теперь это она уже не заражена, получается. Плесень, да? И все впиталось в нас. Бля. Что делать теперь? А, сообщение Итону. Правильно? Видео Итону записать. Это то, что мы видели в начале игры. Был прав. Я лгала тебе нельзя было, но я говорил, я говорю, все, я понял, понял. Вот, вот она. Проживи хорошую жизнь. Вот она записала это и прошло после этого три года.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 мы можем быть семьей, как раньше? Нет, Эви. Мы не можем быть семьей. Мы никогда не были семьей. Мы никогда не будем семьей. Тогда ты мне больше не нужна. Блять, какая она страшная. Сохранение! Да, сохранение, сохранение, сохранение. О, наконец-то. Я, блять, думал, что больше никогда не увижу сохранение. Так, это мы были, это мы помним. Тут что-то есть. Содержимо, кто-то забрал. Нектоксине. Что-то там. Там мы записывали сообщение. Подожди, мы можем пойти туда. Можем пойти сюда. Давай-ка посмотрим, что здесь. Ага, отмышки у меня нету. Увы и ах. Логично, что он сломанный столько времени прошло. Ага, я не могу туда попасть. Блин, херово. Начнем сюда. А подожди, вон там вот там он шкаф стоит. Обычно в таких шкафах что-то есть. Эпоксидочка. Эпоксидочка. А это значит, что можно сделать что? Правильно Фласочку А фласочка это значит что? Можно лечиться и можно наглядь нахуй Ну лучше не наглядь А лифт как стал в прошлый раз между этажами Вон он так и стоит Да Но это мы так уже я понимаю наверх поднимаемся Но жесть на самом деле полная Ты меня только-только-только так, так, так, так, вот да, или как там? -то. Только, только меня и не ебани Так, из лифтовой куда-то вниз. Я вечно что-то хожу, блядь, спускаюсь. Чего я там, блядь, делаю? Так, это капитанская рубка. Ого, даже комп работает. Maybe it still works. Судя по всему, да. Там я был О, Итан oh, Надеюсь, я успею okay. Так, нет, ну в смысле нижний О, oh, ah! блядь the... Прекрати, Велина Да, отпечаток-то руки остался Проклятые галлюцинации Где же она? Нихера себе галлюцинация. О! Ничего. Смотри, пытался убежать, и а не получилось. Да, разломала корабль наполам. Ну как пополам, На три части. А вон там вдали, видишь, город. А как это не заметили вообще? Орох, как можно было это все не заметить? Мне кажется, сложно такое не заметить, когда такая огромная ебанина просто после дерева стоит. Там можно спуститься. Каюта капитана. Капитан, капитан. Заебитесь. Колюча у меня нету. Ключ с гайкой по выступу. Карта корабля. Нет, нельзя использовать. Классно. Там есть автомат. А взять я его не могу. Что мне делать теперь? Зато у меня есть ключ с гайкой по выступу. то капитана Бля, я даже не думал, что нам придется еще за Мию компанию отыгрывать Я думал, тут будет такое коротенькое Просто предисловие, рассказ Но, на самом деле, этим всегда славился Resident Evil Всегда было две компании Всегда было две компании Всегда было две компании Поэтому, ну, блядь, да Больше нам ничего не остается, кроме как укорекать. Нижние этажи. О, бомбочка. Все. Больше ничего нет. Такой мини-бонус. Смотри, кого наш. А так я даже его разбить не могу. У меня только бомбочка есть. Мне нужно как-то найти ключ. О, да, от каюты. Я ж был там, я ж наверх залез Нет, что-то здесь нечистое Вот что-то не ладится, блять, Чего-то не хватает Надо, я должен все осмотреть Я не должен ничего упустить здесь О, еще бомбочка, смотри как Возможно, что-то здесь еще сверху осталось Но мне нужно, авто... нужно оружие как мне забрать его, каюсь капитана-то Где-то что-то должно быть, блядь Вот сто процентов Ну точно должно, вот говорю тебе Или нам предлагают на нижние уровни пойти пешком. Без ничего. Здесь мы были, правильно? Здесь мы были. Подожди. Патроны. Еще шкаф. Эпоксид. То есть, видишь, патроны дают много. Ва! Вкусняшка. Так, этот ключ нельзя использовать. Иначе здесь можно только залить. Скорее всего, назад мы вернемся еще. Бля, ненавижу эту беготню туда-сюда. Особенно по таким старым, блядь, кораблям. Кораблям бегать, это вообще забей. Ты как будто в фильме... Э э о, мы с этой стороны были, да-да-да. Ты как будто в фильме... Э -э как это он назывался? Там, где про корабль призраков был. Там, где они видели галлюцинации? Типа, это реальность. Ага. Заперто с другой стороны. Когда было не заперто, лучше расскажите Мне нужно на нижний ярус Ремонтный участок По отдыха, кубрик, прачечная Может я ниже могу пойти? Не, ниже никак мне нет оружие. Как мне с ними сражаться без оружия? <туррит> На нахуй. -на Не ожидал, блядь. <туррит> Кусок говно. Мне просто это посмотреть уже что-то должно быть. Это журнал. Совет путешествующим по Амазонке. Дорогая Дженнет. Все, что меня сейчас интересует, это фри-коктейль. Ладно. Где мне взять ключ капитана? Даже здесь я не могу ничего сделать Потому что, например Вот как мне его разбить? Ну, как мне его разбить? Ебись. Зато банку использовал Ну, хотя бы еще одна есть И эпоксидка есть Мы никуда Мне можно прямо пойти Где ключ капитана? А Алан случайно не был капитаном? На нахуй Привет, друг О, блять, да! Да, да, да, да, да, да, Пьем. блядь, с двумя патронами. Но ну, это уже, я считаю, дело. Так, у меня есть пем с двумя патронами, мы сохранились, и, соответственно, мы потом можем пойти только вниз. Вот, объясни мне, нахуя он держал вот эту полку? Ага, ну теперь у него рука упала. Это интерактив такой? Понял. Я понял. Пием возьми. Бля, такой дамский пистолет получается. Ну, честно, выглядит таким маленьким. Мне казалось, гораздо больше. Да я помню, когда в руках держал. Предохранитель твоего очка, да, было написано? Мне показалось Блять, ну, бани была Порох Порох Порох! А, так у меня был еще порох Патроны для пьема Так, давай-ка мы это заюзаем Возможно, я где-то что-то пропустил Так, помнишь помнишься Смотри, сколько там всего валяется Я же говорю, что это пропустил Опа. Так, ну а все остальное лежит в той комнате. Опа. Прелесть. 9 патронов. Плюс в той комнате куча всего валяется, если я ее открою. Но здесь нужна вот эта жидкость, которая заливается внутрь. НЕ НЕ НЕ НЕ не, не, не, не, не, не, не, не, нет, нет, не? не, нет, нет, нет, не нет, нет, нет, нет, и как туда попасть теперь через лифтовую наверное видели лифтовую я видел лифтовую скорее всего через лифтовую можно попрыгнуть вот она а нет а можно Там же не прачечная, смотри, там же лифтовая А как туда забраться? Сюда же можно залезть, посмотри Почему я не могу залезть? Вот же подъем Пиздец Что мне делать? Откройте дверь кирозинным веществом, найдите ключ ключи шкафа в капитанской каюте. Хорошо, значит нам пока туда нельзя. Можно будет, но пока нельзя. Ну, погнали туда. Сейчас по этажам пробежимся. Чем мне нравилось нравились предыдущие части Resident Evil? Uh, ты когда бегаешь по карте Там подсвечиваются те места Которые ты залутал То есть если ты все собрал Там ничего не будет То есть вот так Если ты все собрал там ничего не будет Но Если там что-то лежит Оно отмечается и ты это видишь Здесь конечно больше реализма да. Но блять Простите меня Мне сейчас что бегать блядь, ключ искать Что за хуйня Какого хера как это работает Ну Иди туда, пойди не знаю куда блядь, Найди ключ, хуюч а Сунь хуй в и вынь сухим Дай подержать другим Да, как говорится Бе -бе -бе -бе. Ключ капитана блядь. Может он в этом сопляхала наваляется Нет Нету Где может быть капитан? Мне нужно коррозийное вещество. Мне нужен ключ капитана. Ну, я нижний этаж обшарил весь. Весь. На нижних этажах нет никого. Я сейчас еще раз чекаю вот этот этаж. Содержимое кто-то забрал. Хорошо, я сейчас еще раз чекаю этот этаж. Просто осмотрю. Возможно, что-то упустил. Здесь заперто. Хорошо, чудесно. Тут ничего тут ноутбук ноутбук смотрели стол осматривали это что вообще больше похоже на пулеметный этот ой пулеметный для патронов патронаж или как-то правильно называется я какой-то какой ключ нашел блять как его использовать я его знаю, как его использовать Пойдем наверх, значит. А если ключ в прачечной? Ну, он, типа, решил вещи постирать и ключ там забыл. А там этот хер, надо было хера убить и просто обшарить прачечную. Ой, ебушки-воробушки. Так, ну мы тогда делаем еще круг почета. Давай, Мия, вставай. Каюта капитана. Почему я не могу отстрелить замок в каюте капитана? Ну вот почему я не могу отстрелить замок в каюте капитана? Или капитану отстрелить замок? Может, вот это капитан? Вы слышали? Мне кажется капитан вернулся если я получил пистолет должен был сработать скрип значит где-то должен быть моб которого надо убить который был бы капитаном блять а если это был тот который был в прачечной это будет в пиздец фиаско Здесь никого нету. Бля, прикинь, если это был тот, который был в прачечной. Походу так и есть. Спорим, это был тот, который был в прачечной. Блять, на что угодно готов спорить. Пошли прочек. Короче, это не совсем был капитан, но. Я понял, что надо было сделать. Лифта надо было активировать, наверное. Скорее всего, вот эту плямбулу мы сейчас вернем назад и что-то заработает. Слышали звук? Я слышал. Пошли посмотрим. О, а что вы тут делаете? Нет. Ничего не заработало. Бля, я туда не знаю, что делать. У меня типа даже догадок нету. Ну вот смотри, вот тут какой-то интерактив есть, да? Ну, в теории в нем бы могло что-то лежать. Например, какой-нибудь ключ. Вот это вот что это, фонарик гильза. Что это такое? Ой. я так хожу это я так хожу так большая денег денег наверно нету служим что капитан сказал капитан сказал что у него вообще нет родственников лучше капитан сказал где ключи блять может надо было что повернуть Предохранитель общего назначения Ну, я его здесь убил С него точно ничего не выпало Я думаю, ну-ка, тихо Ничего не изменилось То есть, по факту Я просто проебал обойму Какого-то члена соса Ничего не сделал не знаю, где найти ключ капитана. Но у меня есть какой-то вот этот ключ. Гаечный ключ в виде креста. Им удобно откручивать гайки. Хо -хо -хо. Гайки, значит, откручиваю, да? А где я видел гайки? Ну, вообще, если бы мы видели гайки, прям вот гайки-гайки... Я думаю, какое-то взаимодействие бы с ними было, правильно? Хер его знает. Ладно, давайте продолжим в следующий раз. Или не продолжим? Не знаю даже. Да, все-таки думаю, давайте продолжим в следующий раз. Мы сохранились на отличном месте. Может, я сейчас сам пройдусь, поищу гайки. Но начнем с этого же момента. Мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр.